Запрети мне ходить в Ридане, в нем я паук, в нем все меня боятся. Запрети мне ходить в Ридане, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. Запрети мне ходить в Ридане, в нем я паук, в нем все меня боятся. Запрети мне ходить в резданий, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. ты с меня не снимешь этот патч, я в нем.